Привет, мой друг, я Ласт, и сегодня я решил открыть тему про телеграм, рассказать, как удалить э, вашу переписку с вашим собеседником, ну не просто ее удалить, а если когда-то ранее эта переписка была уже удалена у тебя, но ты не, по какой-то случайности не удалил эту переписку у твоего собеседника, там же можно отметить удалить его у тебя и у него, и ты попал в такую ситуацию, что ты не можешь удалить эту историю у него то есть у тебя ее нету и ты никак не можешь это сделать и у меня тоже была такая история один раз я ее исправил и решил помочь тебе тоже тебе как раз сюда я начну не буду томить не так про переписку самого телеграма э -э хочу рассказать что на компьютере эта вещь не работает работает только на телефоне просто я сейчас включил мобильную версию телеграмы здесь и ты просто повторяешь то что я говорю своим голосом то есть не вслух повторяешь а повторяешь эти действия на своем телеграме в телефоне как ты только это повторишь у тебя все будет офигенно и ты не прогоришь и не попадешь какую-нибудь дурацкую ситуацию давай я начну ты слушай ну Запоминай, можешь поделиться с этим видео другом, если он попадал в такие же ситуации. Итак, мой друг, первым делом, то, что ты должен сделать, это поставить видос на паузу, поставить лайк под этим видео, досмотреть это видео до конца, и в конце ты должен написать комментарий, помогло ли это тебе или нет. Это меня будет мотивировать делать новый контент и будет вообще меня это радовать. Если это видео наберет 25 просмотров, тогда я выпущу новое видео и более интересное. Сейчас в правом верхнем углу появится одно видео. Если ты занимаешься ютубом, если у тебя есть свой канал, ты можешь посмотреть это видео и узнать, как же узнаются чужие теги на чужих под чужими видео в YouTube. То есть ты узнаешь чужие теги под чужими видео. Так я делаю и расширяюсь как бы. Ладно, давай начнем про телеграм и не забудь про подписку. Давай. Итак, во-первых, зайди в свой телеграм. Но мобильный. На компьютере это действие у тебя не получится. Сразу предупреждаю. Итак, как только ты зашел в мобильный, я зайду вместе с тобой, но только через компьютер. Я еще в начале видео предупреждал, что. Я открыл мобильную версию на компьютере. Итак, заходим туда. Так, что мы видим? Сам чат. Так, сам чат. Ты зашел тоже в свой чат, который ты хочешь очистить. Ну, есть переписку. Итак, ты заходишь в правом верхнем углу, ты видишь три точки. Ты заходишь в эти три точки, и в самом нижнем разделе ты находишь удалить чат. Заходишь в этот раздел и тут тебе выходит то, что вы не сможете вернуть, то то все и не будет поставлена галочка удалить у твоего собеседника. Ты поставь эту галочку чтобы удалить у твоего собеседника, все, удаляй чат и та история, которая осталась у него, то есть ты по какой-то случайно не смог ее удалить, то есть нажал, поторопился, вот, она будет тоже удалена. Все, я закончил, то есть просто в два клика мы решили твою проблему, которую ты не мог решить полчаса, может быть, один час, я не знаю. Но я решил тебе это все ли всего лишь за одну минуту. Если тебе, конечно, это помогло, поставь лайк под этим видео. Не забудьте написать комментарий, помогло ли оно. И если это видео наберет 25 просмотров, я выпущу новое, более крутое видео на свой канал. Удачи, не забудьте про подписку. Пока.